Здравствуйте, меня зовут Лариса Польная. Я перинатальный психолог и ведущая курсов подготовки к родам. И очень часто женщины после родов обращаются ко мне с такой проблемой, как срыгивание у новорожденного ребенка. Давайте сегодня об этом поговорим. Это деликатная проблема, и многие родители э, беспокоятся. Кто-то говорит о том, что это норма, а кто-то говорит, нужно ли срочно обращаться к врачу. Давайте с этим разберемся. Что является срыгиванием, какие бывают виды, какие бывают причины, что с этим делать, где является норма, а где нет, где нужно будет срочно обратиться к врачу или вызвать скорую помощь, а также разберем, как можно помочь своему малышу, если он срыгнул. Многие детки срыгивают во время еды или сразу же после нее. Бывают детки, когда это явление очень редко для них, а бывает так, что у ребенка это после каждого кормления. Какие бывают виды срыгивания? Самое легкое – это отрыжка. Почему так называется? Потому что выходит воздух и небольшое количество съеденной еды, то есть грудного молока или смеси. Непосредственно срыгивание. Здесь уже не только воздух, но и большое количество съеденной еды. И, как правило, ребенок себя неплохо чувствует. Он не плачет, не капризничает и, в принципе, спокоен. А бывает, когда срыгивание идет фонтаном или рвотой. И после этого явления ребенок плачет, капризничает, он сонный, у него нет аппетита. И здесь необходимо срочно обратиться к врачу. Физиологические причины, ну, к примеру, форма пищевода в виде шара или в виде воронки, когда у нас идет сужение снизу, а расширение сверху. Еще одной причиной может быть не сформированный сфинктер, который находится в месте перехода из желудка в пищевод. Такие причины являются физиологическими, давайте их более подробно рассмотрим. Мышечный корсет желудка ребенка еще очень слаб, а слизистая очень чувствительна. И при попадании еды в желудок слизистая начинает реагировать. Когда переполнена область желудка, когда идет высокое давление, то перистальтика или сокращение этих мышц выбрасывает излишнюю еду молоко или смесь в полость пищевода. То есть вот они здесь проблемы не сформированного сфинктра, который должен, по идее, закрыть для того, чтобы еда не попала из желудка в пищевод. А теперь давайте рассмотрим функциональные причины срыгивания. И самая первая причина – это строение желудочного кишечного тракта новорожденного ребенка. И она действительно отличается от строения взрослого человека. Большую часть навороженный ребенок лежит горизонтально, поэтому пища очень легко попадает из желудка в пищевод, а из пищевода пищевод в ротовую полость. Следующая причина – это переедание. Причем здесь неважно, важно было искусственное вскармливание или грудное вскармливание. Неправильно подобранная смесь неправильное прикладывание груди и при искусственном скармливании ребенок может захватывать большое количество воздуха при искусственном скармливании мы ребенка кормим не по требованию а есть определенный режим и если ребенок ест по требованию соответственно пища не успевает перевариваться и из желудка она не приходит в кишечник таким образом мы можем спровоцировать эти срыгивания после еды Активные а, движения малыша, активные игры малыша или когда а, делают массаж, допустим, или какую-то гимнастику, это тоже может спровоцировать срыгивание. А, тугая пеленка, тугой памперс, если вы сразу переворачиваете ребенка на живот, на твердую поверхность, это тоже все может спровоцировать срыгивание. Ну и такие проблемы, которые связаны с неврологией или с непроходимостью кишечника. Но здесь уже нужно наблюдение врача и медицинская помощь. Давайте рассмотрим с вами такие состояния, как пилороспазм и пилоростеноз. И какое отношение они имеют к нашей теме – срыгивание. Что такое пилороспазм? Пилорический отдел желудка – это тот отдел, где из желудка переход в кишечник, в двенадцатиперстную кишку. Спазм, да, спазмируются эти мышцы в этом отделе. Получается пилораспазм. То есть в ситуациях, когда попадает пища в желудок, этот отдел спазмируется. И тогда пища не проходит в желудок или проходит в нос трудом. Это прямое явление к срыгиванию. Что такое пилорастеноз? Пилоростеноз это затрудненное прохождение или не проходит пища вовсе из желудка в область кишечника, но здесь Безусловно, хирургическое вмешательство. Какая же допустимая частота срыгвания считается нормой? От 5 до 8 раз, если объем еды составляет 2 трети столовой ложки. Но при этом малыш себя хорошо чувствует, он не капризничает, не плачет. И это явление не вызывает у него дискомфорт. Если же вы видите о том, что срыгивания идут больше восьми раз и срыгивание идет фонтаном, малыш капризничает и после этого отказывается от еды, он сонливый, вялый, то безусловно мы здесь с вами обращаемся к педиаторам До какого возраста может продолжаться срыгивание? Давайте разберем с вами этот вопрос. Срыгивания могут появиться на второй-третьей неделе жизни малыша и чистота срыгивание увеличивается к четырем 5 месяцам, но году это явление должно пройти. Что этому способствует? Ребенок растет, развивается, формируется желудочно-кишечный тракт, а именно созревает сфинктер. Ребенок э, в полгода ползет, появляется прикорм. А прикорм это твердая пища. И эти явления проходят. Очень частый вопрос мама задает, когда можно кормить ребенка, если он срыгнул. Давайте разберем с вами этот вопрос. Смотрите, если ребенок только что поел, и он небольшое количество э, срыгнул в объеме две трети столовой ложки, мы можем предположить о том, что он здесь переел. И, безусловно, его докармливать не стоит. Если ребенок срыгнул, и достаточно большое количество по времени прошло ну, больше 40 минут, то здесь точно не стоит докармливать малыша. То есть, возможно, были активные движения, ребенок сучил ножками, ручками или повернулся на животик. Поэтому это норма. Если у ребенка срыгивание было фонтаном, рвотой, то попробуйте дать ему водичку. Посмотрите, понаблюдайте за ним. А теперь советы, которые могут минимизировать срыгивание. Безусловно, нет такой волшебной таблетки, которую можно дать малышу, и срыгивание пройдут. Поэтому это комплекс мероприятий. И самое первое – это первое прикладывание груди. Дорогие мамочки, обратитесь за помощью если вы еще в родильном доме, к врачам, которые работают в родильном доме, это не анатолог, это врач-акушер-гинеколог или постовая акушерка, которые помогут вам первый раз приложить ребенка к груди. Если не получится, обратитесь к консультанту по грудному вскармливанию. Кстати, под этим видео вы можете увидеть ссылку на мою статью. Правильное прикладывание груди. Ведь правильно приложенный ребенок будет меньше заглатывать воздуха. А это профилактика срыгивания и, соответственно, профилактика газообразования в области кишечника и желудка. Постарайтесь приучить малыша с первых дней жизни, когда отпал пупочек, выкладывать его на твердую поверхность животиком вниз. Пусть это будет у вас с нескольких секунд, потом вы будете каждый днем увеличивать это время. И таким образом это будет массаж или подготовка ребенка к кормлению. Перед кормлением можно сделать массаж животика вокруг пупка по часовой стрелке. Это могут быть элементы из гимнастики, когда вы коленочки приводите к груди. Старайтесь не доводить ребенка до голодных криков. Перед тем, как его кормить, Успокойтесь сначала, потому что при плаче, при крике он может заглотать большое количество воздуха. Не перекармливайте малыша. Лучше обратиться к врачу, который рассчитает вам суточную норму и порцию за один раз. Пусть лучше будет меньше, но чаще ребенок кушать. Если ваш малыш на искусственном скармливании и вы его кормите с бутылочки, обратите внимание на соску. Соска должна быть полностью заполнена смесью. Обратите также внимание на отверстия в этой соске. И когда вы будете покупать, приобретать эту бутылочку, они обязательно будут по возрасту вашего малыша. Это будет написано на упаковке. И отверстие должно быть таким, чтобы смесь не выливалась а ребенок ее высасывал. Это очень важно, потому что при а, кормлении бутылочки, с бутылочки ребенок тоже может захватить большое количество воздуха. А, обратите внимание, как вы кормите малыша, положение малыша. Голова и туловище ребенка должны быть приподняты относительно нижней части а, туловища, то есть дол должен быть уклон. Для этого вы можете подложить под ребеночка подушку или а, какое-то возвышение, пеленочек. Несколько пеленочек сложено в 3-4 слоя. Таким образом, пища будет проходить из желудка в кишечник. В некоторых ситуациях при кормлении ребенок начинает выгибаться и отказываться, допустим, от груди или от бутылочки. Остановите кормление. Поднимите малыша таким образом, чтобы ручки и голова находились на вашем плече. Дайте возможность выйти воздуху, чтобы ребенок срыгнул этот воздух, а потом снова продолжайте кормление. Есть еще специальные смеси, такое название вы увидите на упаковке, антирефлюксорные смеси, их назначает безусловно врач-педиатр, они отличаются своей густотой, в их состав входит большое количество казеина относительно сыроточных белков, это своего рода клей, в этих смесях увеличена доза казеина относительно сыроточных белков. Также в данных видах смеси присутствует большое количество склеивающих веществ, например, ну, крахмал, то есть такого вида естественный или природный клей, который дает густоту этой смеси, а она, безусловно, помогает проходить пищи из желудка в кишечник. Причин для срыгивания масса, и, как правило, все они физиологичные. И только мама и папа смогут заметить, что что-то идет не так. И вовремя среагировать, обратить внимание. Без вреда для здоровья маленького человечка. Будьте здоровы!